Я всех приветствую на канале. Продолжаем обсуждать буквы из Апокалипсиса ⁇ Альфа и Омега ⁇ На английском языке как бы звучало ⁇ Я есть Альфа и Омега ⁇ Я есть Ай-М ⁇ Переверните М ⁇ переверните, и вы получите ⁇ ИАО ⁇ причем даже в правильной последовательности. И это начало предложения, которое должно было бы быть ам поправьте если я ошибаюсь поправьте и ао. То есть понимаете глубина в общем масштаб в котором все это происходит настолько что целый язык либо был подогнан под греческую книгу апокалипсис либо специально под нее вообще создавался. Со мной все тяжелее и тяжелее спорить. Она само так находится. Она само так получается. И АО – это те самые буквы. Кстати, была в начале эпохи, в начале Новой Эры, был проповедник Василит. У него была ересь, и он утверждал, что Иисус Христос – это дух, посланный Абраксусом. То есть, то, что я и подозревала, такой шифр могли дать, ну, впрочем, не знаю как, но логично было бы, если бы его дали тем, кто знал, кто знал этот шифр, кто знал эти три буквы, это имя. Может быть, носил это на амулетах. Это было бы логично. Вот сейчас многие зрители спросят, и что теперь? Вот настолько было забыто это имя ИАО. Тем не менее, язык, целый язык подогнан под эту строчку. Абраксас и второе э, имя Ангвипед. Как понимать? Дело в том, что Абраксас имеет гематрию 365. Вы помните, в Дюне Абраксос мне написали Планета Абраксас в Дюне, фильм Дюна. Да, и там же еще я смотрела Финикийские пальмы. Я сразу как увидела, думаю, когда-нибудь поумнее отра... <смех> обрасту знанием и расшифрую эту тему. Мечты сбываются, немного времени прошло, кстати. Финикийцы и Абраксис э, с... связаны исторические темы, потому что э, у финикийцев Абраксас был Верховным Богом. На финиковой пальме именно в этом фильме прямо. Такое внимание, что не хватает воды, но посадили эту рощу, все равно там за ней ухаживают и льют много воды. Там же в дюне стена мне показалась подозрительно похожей на китайскую. Через некоторое время там ходил человек с китайским зонтиком, а китайским. Этот фильм намного интереснее по отношению к нашей истории, чем кажется. Это не такая уж, быть может, и фантастика. Но как понимать абраксас в этом контексте? Само слово содержит в Кематрии число 365, то есть годовой цикл. И об этом прекрасно знали египтяне. Они из... Они использовали его, именно обозначая годовой цикл, буквально так. На амулетах, на берегах изображали Бога имя и срок, на который действует этот амулет. В статье указывается, что это было экономически выгодно, благодаря такой выгоде. В музеях много таких амулетов, а у нас есть линия, как расшифровывать название Абраксос. Абраксос – это планета, где 365 годовой цикл. Прямое указание. И это планета той эпохи, где ангвипед уже существует, потому что есть отсылка к, фи... к финикийцам через акцент на финикийской пальме. То есть книга Апокалипсис, написанная вообще-то, получается, на греческом, она имеет отсылки, имеет намеки, которые можно понимать на нескольких языках, на нескольких конкретных языках. Возможно, возможно, она писалась именно для людей, которые помнили это имя, для того, чтобы их организовать вокруг одного центра. И были даны такие намеки. Возможно, еретики устранялись именно для того, чтобы вот эти же упоминания убрать, убрать эту связь, эту нить. Видимо, те генетики, те народы и те эгрегоры никуда не пропали, они просто перешли в новую реальность из эпохи в эпоху. Из эпохи в эпоху мы теряем это знание, даже сравнивая иконы православные просто 400 лет там назад и сейчас. Видя, какие детали есть там, уже отсутствуют на новых изображениях. Кстати, крылья, крылатые богини, крылатый летающий диск, росписи. На стенах росписи это все египетская традиция и сейчас ближе всего к этому стилю, пожалуй, православный храм. Католичество уже уклонилось в сторону статуи, у протестантов вообще минимализм, просто белые стены. То есть по информативности мы видим такое наследование. И когда у половины мужчин Европы ДНК а фараона Тутанхамона, и когда такие факты, и кто-то их посчитал нужным обнародовать, это же сенсация, такое впечатление, что есть силы, которые наблюдают вообще за тем, что происходит, ведут свою игру, игра это длиной в эпохи. Мы же не понимаем, очень многих процессов, лишь потому, что не знаем этого акцент, аспекта нашей жизни. Кстати, годовой цикл на этих амулетах подчеркивается с э, э, изображением змеи Ура-Бороса, которая обхватывает кольцом изображение, кусает себя за хвост. Иногда на них изображал, изображался заказчик амулета, Например, женщина, и рядом надписи с мольбой вылечить ей живот. Да, видимо, люди начала эпохи действительно знали это имя, раз новозаветный еретик упоминает его и проводит параллель с Иисусом Христом. И, видимо, это не, ни разу не вчерашний день, а наши сегодня, раз об этом снимают в «Дюне». «Дюну» предстоит еще пересматривать, но вот уже такие обнаружения. Да, но если в этом фильме «Прошлое Земли», то два вопроса. Там все сухо, где вода? И сегодня, почему так много воды? Откуда вода? У соседних Марса и Венеры нету столько воды. Разбирая более подробно символы Ангвипета, мы в прошлый раз выяснили, откуда две змеи, образующие букву Омега, ноги змеи и голова петуха. Откуда щит и откуда плеть? Автор статьи на мой взгляд не дал понятного ответа. Он сказал, что Данный бог является комбинацией символов э, Амона и э, Хора. Но так и не объяснил плеть и э, диск, диск-щит. У хора -ра, э, изображается -э, диск над головой. Вот это, это, возможно, и есть тот самый символ, большой круг. Что касается плети, то плеть использовали для того, чтобы ездить на повозке с конями. То есть символ путешественника. В том числе оба определения подтверждаются дополнительными символами на некоторых амулетах. Там, где э, ангвипед изображается, как и, как и бог Гелиос, с четырьмя конями и с колесом. Кстати, писали зрители, якорь похож на анг. Да, так и использовали в эпоху рыб. Некоторые предметы были настолько похожи на символы, что их вот так и изображали. И якорь использовался как символ анг, а колесо как солярный символ. Плеть и щит подтверждаются, дублируются некоторыми изображениями, где есть икони и потому плеть, и есть колесо, подчеркивающее солярный символ. Причем колесо изображали э, одно и поперек, то есть так ездить невозможно. Это было именно для того, чтобы показать солярный символ. По тому, как мы забыли важное имя, мы его даже не знали, мы можем судить о том, как стиралась информация. Давно ли это было, как? Ну, тысячи лет история была. Почему-то отсутствует живопись в первую тысячу лет. Как стиралась информация? Но если предположить, что христианство православное наследует от, из этого источника, значит получается оно наследует именно солярный монотеизм солярные поклонения солнцу, ну и кстати на, на треугольнике на изображениях троицы вверху треугольника изображаются солнце и лучи да, эти символы, эти имена они были тысячи лет тысячи и вдруг так хлоп и стерто но в алфавитах и в фильмах почему-то даже эта информация осталась. Такие интересные факты. Надеюсь, вам было любопытно. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!